Никита Быльнов, учащийся 7 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета, занял второе место на Олимпиаде школьников по робототехнике. Он набрал в сумме 2900 баллов. Олимпиада организована для школьников из всех регионов России и проводилась Департаментом образования и науки Москвы при участии Российской Академии наук, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, Московского государственного университета имени Ломоносова, а также Центра педагогического мастерства. Ну, она проводилась в Москве, там было несколько площадок проведения вообще по всей Москве, штук пять, наверное. Там разные категории, три категории, средняя, младшая и старшая. Ну, Олимпиада состояла из двух туров, практического и теоретического. В теоретическом туре надо было решить ну, какие-то задачи, и, а в практическом туре надо было уже то есть, применить на практике все знания, собрать робота, который будет выполнять какое-то задание. Например, в этом году было задание перетаскивать кубик на определенное расстояние от стенки. Пять кубиков последовательно. Победители и призеры Олимпиады определяются по результату обоих туров очного этапа в соответствии с итоговым рейтингом. Диана Желенкова, Лилия Баталова, Универ -Ньюс.